Итак, сегодня я расскажу, как происходит обработка первичных моделей при планировании индивидуальных костных блоков. После того, как программист нам прислал модели, мы можем их посмотреть. Итак, описание клинического случая. Значит, мы выбираем клинический случай. У нас открываются... Две модели и картинка. Если он ругается, надо жать «Да». Вот у нас модели. Прекрасно. Давайте их быстренько перекрасим. В наши цвета. И будем планировать изготовления индивидуального импланта. Итак, это закончилось. Значит, мы можем рассмотреть различные варианты сетки для понимания, где у нас уровень кости. С разных сторон, в проекции. Мы можем посмотреть его расположение Здесь в месиводистальном направлении и так далее. Значит, мы можем сделать сетку более частой, более высоко полигональной. И также продолжить рассмотрение модели блока. Мы можем сделать, это больше, вид этот подходит для измерения физических размеров изделия. Потому что на нем четко различим рельеф из треугольников, по которому можно отмерять различные расстояния, используя вот, например, такую функцию. Мы можем померить длину блока. Она будет 22 мм. С небольшим, да, почти 22,5 мм. Мы можем придать полный объем но тогда лучше просматривать в сглаживании. Да, в режиме сглаживания. Мы можем придавать сетку отдельную разным элементам если в этом есть необходимость. Вот я считаю, что вот этот формат является все-таки наиболее... Да, нет, вот этот все-таки. Или даже вот этот. Потому что очень хорошо видно виден рельеф кости. И мы можем вот в этот, проникнув внутрь блока, его дополнительно отмоделировать. Как мы видим, зона прилегания вообще идеальна. Пшесетка, в принципе, соответствует полностью прилегающему ложу. Качество компьютерной томографии достаточно хорошее, ну или, скажем так, приемлемое, потому что нам весь рельеф кости виден. В общем-то, в мельчайших деталях. Поэтому мы можем работать в подобной ситуации. Что говорить касаемо данного случая? Значит, мы изучим сначала отчет, Программиста. Вот мне, например, я так смотрю, то, что он сделал, есть замечание следующего характера. У нас получается, что позиции имплантатов будут завалены 5, 6, 7. Значит, 6 и 7, 7 особенно завалено оральный имплантат э, шейкой. Поэтому ортопедически будет достаточно сложно. Кроме того, немного смещена ось дуги, как это видно, потому что имплантат в седьмом положении, он должен быть немножко смещен вестибулярно и шестой тоже. Кроме того, у нас есть вот этот выступ вестибулярно, который рассосется, потому что он стремится острым углом наверх. Поэтому его придется тоже убирать. После э, первичного рассмотрения, вот на этом слайде очень хорошо видно. После первичного рассмотрения мне необходимо сделать э, КТ мод, э, снимки модели, скриншоты, для того, чтобы инженеру можно было понятнее объяснить, на что обратить внимание и какие будут переделки в форме блока. Да, какие будут коррективы Мы сначала сделаем скриншоты рельефа вот, Давайте рельеф посмотрим Поэтому блок должен располагаться Вот в этой зоне Я себе сделаю вот такой скриншот тоже. На самом деле это занимает все равно достаточно времени Потому что данный этап будет сказываться на усадке Если форма будет выбрана не очень правильно То получится усадка блока больше. Я себе делаю скриншот вот такой. Теперь мы наложим блок. Сделаем скриншот с блоком. В принципе, в этой проекции будет понятно. Уже. Нам нужно блок переместить более вестибулярную вот в этой части, а вот эту вестибулярную границу ее спилить. Вот на этой сетке очень хорошо Можно даже еще взять.. для того, чтобы отрисовать, как будет выглядеть рельеф вестибулярный. Теперь наша задача посмотреть уровень костной ткани, на которой должен находиться блок. Может быть, мы решим его делать несколько больше. Но, в принципе, он соответствует уровню костной ткани. Тогда имеет смысл сообщить врачу об изменении атопедической плоскости, потому что на картинке имеет смысл ее перенести поэтому я себе могу сохранить вот на этих снимках также делаю скриншоты экрана потому что потом обрабатывать будет проще и вот этот скриншот если я тоже сделаю потому что эти снимки вам помогут быстрее составить задание вот ну, а как мы видим будет более толстый и вот этот скринш. В принципе, работа с моделями закончена. Теперь наша задача перенести все задания в папку. И продолжить измерение блока. В принципе, блок не конечный, поэтому мы можем его и не мерить. Слои мы показали в разделе раздельно. Какой функционал есть еще в работе с моделями? Это создание нового документа, мы этим не пользуемся открыть. Но ну, функция эта используется, если вы вдруг откроете одну модель, и вам нужно будет догрузить другие слои. То есть, по сути, другие файлы. Я обычно выбираю просто несколько файлов, и все это очень удобно. Скриншот есть здесь, но он делает скриншот всего экрана. Марг интересно, на, на компьютерах Мукин тоже все-таки функция более удобная. В комбинации клавиш Command, Shift и цифрыки 4. У нас будет появляться крестик вот такой вот, который будет указывать нам координаты на экране и как только мы зажмем мышку, он будет выделять определенную область экрана которая сохранится как картинка на рабочий стол автоматически, после того как мы отпустим мышку если вы вот в такое положение дошли дошли уже да, до вот такого положения но поняли, что снимаете не то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 заготовка. Ну, это для да, да. И вот на этот костыль сажают, да, по вот сути, этот вот, протез. вот этот протез. Да, обеспечивается да. там три элемента у них. Во-первых, когда глазной яблок теряется, процент э, мягких тканей, которые теряется, значительным, Поэтому происходит деформация области глазного яблока.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 Здесь мы его ее в нужную Вот набор справочных элементов, с которым сразу можно работать. Наша фотография – это пустотное изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. Ничего не а наша, сделать. Если у вас будет фотография и модель, смотрите, вот есть такой же исследуемая мрт